Тесто подошло, вот подготовила я хот-дог, не хот-дог, будет, но э, в связи с сыром, как я и говорила, вот оно такое пышное, хорошее уже, и сейчас буду колобочки крутить, приборку сделала, все чисто, подготовила плиту и начинаем работать. Ну что, друзья. Начинаем работать, громко не буду говорить, потому что у меня Амина, Дарина спят, Динара сидит там, телик смотрит. Так, вот я раскатала их. И я думаю, наверное, первое сделаю сосиска с сыном. А... После с капустой. С консервой посмотрим, тесто хватит, не хватит. Так просто сидеть не будем Расскажу я вам а, Про сон Который мне приснился на днях Было это позавчера а, Бабушку видела во сне Так ножик забыла взять Ножки. Еще оно не отстоялось Путем теста Я из-за этого раскатываю Сижу долго А так ну, быстро Сейчас секунду ножик возьму я бабулю короче приехала как будто она сюда и и она зашла в зал а не в зал прихожа вот здесь она стояла и такая в темноте силуэт темный но я вижу что бабушка только она у меня высокая во сне и в итоге она такая говорит ну что, я приехала, говорит, помогать тебе, и, и улыбается, такая довольная, ко мне приехала. Я такая, дети, кричу, бабушка приехала, идите. Они выбежали, о, привет, бабуль, привет, радуется. Короче, помогает она нам. Вот. Такая пленка получается. До этого я видела бабушку, вот до этого Она у меня куда-то ехать собралась, ну, в соседнюю деревню, в деревню. И она мне сказала, Музель говорит, вызывай такси, поеду я, говорю отдохну. Я говорю, куда-то собралась, да, вот такую-то деревню. Помню деревню, называть не буду, у нас там родственники живут. Ладно, говорю, отдохни. Вот, видимо, отдохнула, приехала. Еще видела, вот буквально на той неделе, она, <смех> а, сидят мама, бабушка и дядя Юра, сын ее, все троем собрались. Я говорю, ну что я вы говорю это, слава богу, вы все вместе встретились. Бабушка радостная, дядя Юра грустный сидит, мама тоже хорошо, нормально все не загруженная, короче. И я начала расспрашивать. А, они меня расспрашивают? И я а. расспрашиваю. Я говорю, помните, хоть это ну, типа похороны бабушка, мама? И они одну женщину спрашивали у меня. Одну женщину. Я говорю, я говорю, она была на похоронах, она и к бабушке приходила, и к маме вот ну, ее многие знают в коже она не буду говорить кто именно и они так обрадовались да говорит она была у нас я говорю да она была у нас я бабушке говорю говорю ты хоть видела ну, вопросы задавала много задавала они на на которую-то отвечали на которые не отвечали я вот запомнила знаете какой вопрос может ты видела бога а что она мне ответила я не помню а вспомнила она ответила какую-то женщину какую-то женщину вот. женского рода типа много снов вижу я про них потом а, тоже вот Чуть ли не каждый день их вижу. Думаю, наверное, много. И собралась я как -то. во сне ехать. В Москву, говорю, поехала. И мама забегает на поезд. Я говорю, мам, ты куда? Она такая, в Москву, на работу. Ой, мам, нам с тобой не по пути, говорю, ты же умерла, как ты поедешь Что говорю, ей-то. Ты что? говорит, я не умерла, а? Я на работу собралась. Я говорю, ой, нам не по пути, давай ты езжай, я поех...". я пошла к детям, говорю. Короче, вот так вот. Такой сон видела. Ушла. Предсказывают они мне, предсказатели мои, ангелы-хранители, мои дорогие, родные, близкие. Такие прикольные получаются сосиски в тесте. Они как будто это маленькие, укутанные в пеленки. Дина рассказала, позови мама меня. Пока не буду звать, пока это сделаю. Чуть погодя, этот лист сделаю и позову. Мой Буран, он прямо на улице идет, кошмар. Сильнейший Буран. Зима уходить не хочет от нас. О, она сама идет. Да, можно. Только балусики собери. Любит больно печь. Стряпать. диване усунула, пока я приборку делала. Ну вот, так. Андрей, наверное, сколько скоро приедет. Дедушка, наверное, не приедет. Собрала улица. Так. Оттуда пойдешь? Через а ту, это... снизу пошла. Аккуратно. Давай я тебе помогу. Вот смотри. Я тебе сейчас покажу. Вот сюда ложим. Вот. Сосиску. Сейчас. Как маленькие куколки, да? Да. Смотри. Сейчас я вот приготовлю себе и может, повторяйте мне, да? Вот да, такие девочки, прикольные девочки, как я хочу Ну, ха Ну, я люблю такие мясы а такие тонкие Какие это? Да, такие, подожди Такую это просто не хочу Я что-то сегодня плохо спала, спать хочу из-за да погоды все. еще. Я очень давно видео сидел, сидел. Я уже устал, ну, груша. Конечно, сидел. нельзя так много ну, сидеть. Пусть ты видимо посетят, они, они, так долго. Они учатся долго. Ага. Вот смотри, только... мама нарежет сейчас так. Вот смотри, берешь один конец, другой а -а -а. конец и укутываешь. Как угу? Как угу, да, все верно. Вот так вот, потом, как, потом... как косичку заплетаешь, вот Окей, так. Вот как косичка идет у нас. А у меня получается? Да, нет, получается все молодец. Ну, вот, тяни тесто, вот так. А вот так вот? Да. Как куколка бабочка. Куколка бабочка точно. Получается, все, молодец. Посильнее, а то откроется. Угу. Сейчас, ты смотри внимательно за мной. Похоже так? Тихо, тихо. тихо Далее, пусть будешь. А мишень... там будет очень вкусно? Конечно, будет вкусно. Потому что все утром гибит, будет уже плаза, тянется, все то дадут, дадут, дадут, дадут, дадут. Делайте маму так делать, если кто умеет, делайте эти эти вещи. Вы поняли, что она сказала? Она сказала, делайте маму своим детям такие пирожки. А то же умеет детям пирожки делать. То... Я вас научу, да? Ага. <с> то же умеет детям учиться Да, Пишитесь. дети, дети учиться. Если маму не умеют, значит дети должны учиться, да? да? Вот так. Вот детская логика, как у ребенка работает, да? Да, да, мам... не умеет. Вот к тому, который... да. Мама не умеет. Мама не умеет. Мама не умеет. Мама не умеет. Мама не помеет. Так. Ну как малыша. Сюда, сюда Сейчас капустой будем делать. Ты будешь это мазать, а я с капустой буду делать, ладно? Давай вот смотри, Динара, Динар, смотри на меня, я вот так затягиваю и смотри, смотри, вот тяну тесто, тяну, не бойся, оно не порвется, оно эластичное. Получается? Конечно, тяни не бойся, еще не тяни, не? Все правильно, ага. молодец. Косичка дойдешь. А. И теперь вот вот это -вот идешь. Ага. Все, молодец. Да. И-и-и-и-и, ты ее угол. Ну может так, может так. Так тоже не отглядеться. Ну у меня получилось косичка. Ну как же, она у меня вообще пикает. Она люблю кота. Четвертое поколение. Так, yeah, да, давай я тебе сейчас там, э -э, знаешь, как отмазываю? Можешь видеть? иди Я открою и как раз. И сити, была, сити? Мама, ты где? А у мамы показывал что А <звук> Маша ты же знаешь, как машу. А, блин, тогда вот это побошу. Копушу. Капушу побошел. Ну и что? Наоборот, хорошо. Маше и колбасу все подряд. Вот смотри. А, ты тебе подела. Тихо-тихо-чихо-чихо. Вот, колбасу тоже надо мазать. Не бойся. Тесто а у меня получается? Очень получается умеется. Вот так Папа у нас капусту да, любит очень. Папа вообще ну, офигенно любит щуки. Капусту любит. Да, капусту сильно <с любит. Она очень ужасно люблю вот 10. А ты не любишь капусту? Что-то я переборщила прям с начинкой с первого раза. Ты не любишь? Да, я люблю. Так, я... Вот, так так. вот у нас первые пироги вышли с сосиской. Это вот Гинарочка не успела зацепить, да, малышка? Это сыр такой. Ну, прям балдю-балдю вкусно. Угу. Долго не стала держать, а то слишком это... Даринка проснулась, проснулась. Сейчас я покажу. Ай, ты хочешь сосиску в тесте? На, на. Сыр расплавился. На. Вкуснюшки. Ай, горячо, горячо. Бабушка, помню, когда... Не буду резать, не смогу. Горячее еще. Мне придется, где сосиска? О! Сыр расплавился. Он где-то там, вот он. Вот он там плавает. Ну вот, сосиска в тесте у нас готова. Будешь... Хочешь? Mm -hmm. Даринки оставим, пусть сыр кушает. Я пойду за картошкой, суп сварим. хочу вот, покушать. А пока. Так, ну все, друзья, заканчиваются наши пироги. Сделали последние два больших. У меня, у нас кто приехал сейчас? Дедушка и папа. Да, дедушка и папа приехал. Си, Успели да? мы капустные пирожочки им сделать. Вот они кушают, сидят, таскают. А мы сосиски кушаем. <Куся>, <сосес> <сес> а мы кушали сосиски в тесте. Нам очень понравилось. да, Очень вкусно получилось. Да, я, беру, я Кто хочет а. это? Так, с консервой я не сварила, а не сделала пироги, потому что просто мало у меня вышло. А в итоге я решила сварить суп. Отарировал с консервой. Вот. О, получишь, Картошка крупная, у меня бабушка была такая варила ага. Морковь, Круглюшко Пожарку сделала башни. томат с луком. Ну вот, такой городской, такая городская уха, можно сказать. Или деревенская? Бог ты лярки, ты Здравствуйте, Андрей Николаевич вот приехал у нас. Упала, сидя поехала. Да. Э. О, это мне, да? Да, да. На, работу, на работу вам завтра. Папа завтра уедет? Так, папа завтра утром уедет, да. Ой, папа, папа, папа, папа вот Ну вот, наши поехал. сосиски. Папа, поехала. Ладно, Маша, Маша, Маша. Я. Куда убегаешь? Я. Дедушка, здравствуйте. Здравствуйте. Сто лет во обед вас не было видно. А -а -а, Где-то бродит, ходит. Да. Все, женится и женится, нет? Нет, молодец, не надо жениться. Папа, а вы как за Играйте. Да. Дедушка, отдыхать не даешь, да? Нет, мы. Суп готов, ешьте суп. Это а сейчас пирогов найдите носу пометку. Скажи, супу там наелись. Там кашу наелись. Кашу. Mm -hmm. Ладно, играйте. Хочу показать. У меня Дима сейчас заработал шоколадку соседке шкаф помогал заносить ну новый шкаф купили и другой парень там помогал и диму попросили он у меня уже второй раз так им помогает ну он без отказа попросят он идет очень вкусняшки ну все друзья смотрите у нас Колбасные пирожки, вкусняшки. Но ну, очень вкусно они получились. А что я выпечу? А, с капустой остатки. Ну, динарка сказала, маш яйца побольше. Она у меня не пожалела. Вот это большие два пирога с капустой. И все. Вот наши пироги. Мы еще поели, суп поели. Димка не ест консерву попросила открой, говорю, Дим. Он открывать начал. Фу, такой запах, говорит. Фу. А я-то забыла. Обожаю вот это есть. Сейчас открыли. Вкусняшки. Ну все, друзья. Всем пока-пока. Я сбежала из дома. Все вышло. У -у -у. Вот там девушка, какую игру э? а? Мы не знаем, там в домике, и потом мальчик и девочек одеваем, не знаю. Кого только не одеваем, что там только мальчику юбки одевает. Дядь, все спрятался, да? да? Не хочешь показывать теперь? Типа. Дедушка проспать хочет? Покажи, папе покажи. И уже не хочет. Уже все. Сон прошел. Все, вырубили меня сон. Все, давай, отец, Ага. Ну, на это вот, сколько не был весь вечер с тобой. Да, извините, не так, не так. Домик сони. Вот этот. Нет, вот надо, надо вот этот, вот, вот этот. Да. Угу. Все, хотя а что ищем? Нету, нету, здесь. Какую? Все, поиграли? Еще. Дедушка. Да. Спать-то будем. Я... Ты с дедушкой будешь спать? Да. Ты меня вон туда потом уронишь, да? Дедушка, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, я там, там, там, там, там, а там, там, там, я там, там, там, там, там, там, там, там, там, а тебе поводу. Я тебе помогу говорю А, помогу. Ой, спасибо, ой, молодец. Ой. Дедушке хоть подняться поможешь. Снимается. Дедушке хоть подняться поможут. Устали, да, боюсь. А бокс бока прижалу. Вас снимается к это камеру. Нас снимают скрытая камера. Ты слышишь? Нас снимают. Где? Где все-то никого нету? Куда? Подожди, подожди. Вот, вот. Тихо, тихо, тихо. Такая, такая. Ты вот с этим играешь, я с этим. Где он? Вот он, я музыкант, Песня петь буду, вот. гитару надо дать ему, гитару дай, дед, вот он, гитару ему дай, а почему в углу поставила, наказала, что ли, где он, где... в углу поставила, Нет, у... Не наказывай его, но гитарист дай, у нас. Да, папа. И ты, ты, ты да, с этими седьми... <laughs> <не дает. сос> уже не дает играть. Вот он, вот да, он мой-то. Нет, брат. Вот. Да, Дедушка, теперь не даешь? Дай, да, папа, да. все сплавило тебе. Она увидела, в, в твоих глазах азарт, все думает, заберешь, что у нее телевизор, телефон, лучше не будет. Папа, вот, дай. Это. вот это мальчик гитары дай, играть дай, надо, папа, вот он, вообще. Вот он на гитаре поиграть. Я поняла поняла. поняла, поняла. А я А я-то не вижу, дай да его. Пива, пива. Да, ладно, Поняла, поняла, ладно, ладно. Ладно, ладно, поняла. Пиво, да, пиво. Ты теперь одна играешь, дедушке дай спать, а завтра ему на работу Все надо. Уже. Все уже. Не дашь. Она, она, уже со мной уже не играет. Спать не дает и не вот. играет, да? Пока. Вредная Амина стала. Амина спать с тобой? А? Не папа почепат. Завтра в стади. папа почепат. Пошли, папа пошел спать. Пойдем. Папа почепат. И поиграешь с папой потом, ну, давай. Да, папа пап. а ну почепат. А ты не будешь? Пошли, папа ты пошел спать, пойдем. А ты не будешь спать, да, не хочешь? Папа почепат. Пошли, пошли спать. Папа, папа. Папа будет спать? Да. А Амина? Да, да. А Амина будет? Да. А Амина молчи. Да. да ты раз уставать всем. В да. Садик надо. Да. Утром потом. Да, Утром встать не сможешь. Да,